Всем привет! Сегодня расскажу я вам возможно ли заработать 5, 7 или 10 тысяч фунтов в Англии на фермах. С собственного опыта я вам покажу отпускные пейслипы налоги, которые можно вернуть и которые нельзя. В Англии я проработал полгода и очень доволен. Налоговый год в Англии начинается с апреля. Всего я 24 недели проработал. Из них 3 недели до апреля и 21 с апреля по август. Так, видим вот такой талмут. По советам ребят сказали мне, что я скачал в электронном варианте или распечатал их поислипы итак начнем первые четыре недели это у них закончился налоговый год 52 неделя вот как вы видите то есть за первые четыре недели мне платили каждый час 8.91 и за каждый переработанный овертайм. Вот вы видите 1933 по 11 и Начислено грязными. И тут с, на, снят налог и получил чистыми. И 1000, 1074 фунта. Общая сумма начислена 1490. Paytax налог можно вернуть. А ник? Нет. Вот мы близ, близимся к той цифре. Можно ли заработать 10 тысяч? К счастью или к сожалению для кого-то, да, возможно, я почти заработал 11 тысяч. Свыше 12 тысяч с половиной, если не помню точно, 12 или 12 с половиной идет совсем другой налог. Там процент растет если не ошибаюсь По так можно вернуть из тысячи из 1168 фунтов не снимут налог и остаток я могу уже получить а ник нет нельзя это не это специальные взносы которые вы платите из своих доходов в отличие от других налоговых Выплатник предназначен для того, чтобы обеспечить вам доступ к определенным государственным пособиям Таким как государственная пенсия и другие гарантированные социальные выплаты От пенсии можно отказаться и вам будут выплачивать Но это спустя три месяца, как вы отработали На третьем месяце, если я не ошибаюсь, вам придет письмо в электронном варианте или от э, фермы, вы должны будете запомнить в электронном варианте, открыть свой пенсионный фонд, скажем так, и там сразу же можно будет отказаться. Если кому-то интересна эта тема, как отказаться от пенсии и получить иншуранс, напишите, я сделаю видеоролик. Итак, вы видите, эти суммы возможно заработать, я не перерабатывал сильно. Были моменты, да, где было необходимо поработать, а где нет. Чистыми я получил 8500 фунтов. Естественно, я столько не привез, но около 7 точно привез, скажем так. Из них я потратил... Это, естественно, питание и какие-то личные вещи. Если вам было интересно, напишите на какие еще темы вас интересует, чтобы я создал для вас видео. Всем спасибо. Кто не подписался, подписывайтесь. Если кому-то интересно, буду рад для вас